Находясь на юге России, Сочи обладает огромными перспективами Международного центра торговли и обмена. Южная столица России – Черноморский курорт, сохранивший уникальное культурное наследие. Славный город Сочи приветствует своих желанных гостей. Конгресс-отель «Маринс Парк Отель» находится в самом центре Сочи – Вы имеете возможность любоваться морским портом, создание которого началась жизнь города, площадью искусств и художественным музеем, традиционно представляющим самые интересные выставки, известным во всей России концертным залом фестивальным и сердцем города «Черным морем». Обходительный водитель таксомотора доставит вас в аэропорт всего за 30 минут. Крупнейшие банки, лучшие магазины и бутики находятся в шаговой доступности от отеля «Маринс Парк Отель». В отеле более 400 номеров, и для каждого гостя партия старается подобрать уникальный номер. Уютные и просторные номера, большая кровать с ортопедическим матрасом и гипоаллергенным постельным бельем, телевизор, кондиционер, холодильник, удобная рабочая зона и безлимитный доступ в интернет, гостевой набор для ванной комнаты, домашние тапочки и уютный халат. Из окна открывается захватывающая дух панорама Сочи. А этот номер люкс – просторный двухкомнатный номер в современном стиле с великолепным видом из окна. Огромная спальня с комфортной двухспальной кроватью, идеальное место для отдыха, роскошная ванна, гостиная с удобной мягкой мебелью и огромной плазменной панелью. Уютная обстановка настраивает на плодотворную работу и успешные переговоры. Конгресс-отель Маринс Парк отель предоставляет широчайшие возможности для общения деловых людей. Для вас большой конгресс-зал Панорама на 300 участников, несколько специально оборудованных комнат для переговоров. Наше конференц-пространство подарит доброжелательную атмосферу вам и вашим партнерам для дальнейшего обсуждения деталей встреч. Мы приглашаем вас в ресторан «Маринс Парк Отель. Прекрасная кухня». Высокое качество обслуживания, гармоничный стильный интерьер, уютная обстановка и исключительное внимание к каждому гостю дают потрясающее сочетание, которое превращает трапезу из будничного действия в яркое событие. Приготовленные с душой и любовью наши блюда подарят хорошее настроение и помогут восстановить силы. Каждому гостю отеля завтрак в подарок. Ночной клуб Сумерки для истинных джентльменов изо всегда ТФ веселых вечеринок и эпатажных шоу только в сумерках самые соблазнительные танцовщицы и феноменальное крейзи-меню. окунись в стихию драйва и страсти. Салоны красоты, спа-процедуры, расслабляющий массаж, прическа, маникюр, педикюр. После их умелых и ласковых рук кажется, будто я родилась заново. Я чувствую себя отлично, а выгляжу еще лучше. Всегда к вашим услугам великолепная финская сауна, спортивный зал и уникальные тренажеры. Ваш визит в Маринс Парк Отель будет максимально комфортным и полезным. Здесь вы можете заказать экскурсионный тур, приобрести ЖД и авиабилеты, обменять валюту, снять копии с важных документов, сдать вещи в химчистку, воспользоваться услугами прачечной, швейной мастерской, комнаты для хранения багажа и Wi-Fi. Все гости отеля могут воспользоваться бесплатной парковкой. В отеле гордятся тем, что звезды шоу-бизнеса выбирают для проживания именно этот отель. Постоянные гости отеля, звезды эстрады, театра и кино, спортсмены, топ-менеджеры российских и мировых компаний. Замечательный отель, один из лучших отелей вообще, я считаю, в России. Прекрасное обслуживание. Номера очень удобные, красивые, номера 58, прямо в номере, я знаю, там в Классе, здесь очень вкусно кормят всегда хорошо позитивное понимание, то есть какое-то там неустреление, знаете, в этом отеле всегда как-то тепло. Я сейчас пришла, когда зашла все минуты, я лежала на розочке, на кровати не хочу только в отеле уникальное предложение. Каждый гость может воспользоваться удобной системой индивидуальных ценовых привилегий. Для корпоративных клиентов и туроператоров наши цены – залог взаимного сотрудничества и партнерских отношений. Когда приходит время уезжать, то в полной мере ощущаешь, что хорошо поработал, отдохнул и набрался сил. Недаром каждый гость, покидая гостеприимные стены отеля, возвращается сюда вновь и рекомендует нас своим друзьям и коллегам. И от первого до последнего дня пребывания в отеле чувствуется, что для нас каждый гость – ВИП. И это не просто слово, а жизненное кредо и стиль работы всех сотрудников.